какие технологии а там потом еще 200 с чем-то вышло там 500 а потом гигабайт ну вот. да а сейчас вон, терабайт. терабайт и коробочки которые там меньше такая вот друзья за разговорчиком рассвет мы завтракаем время 5 утра сейчас пойдем на сама ветер вроде бы сегодня тихий надеюсь что пару часиков у нас есть пока раздует и мы попробуем ракушку мы конечно же не насобирали поэтому сегодня будем ловить на живца пробовать на тех двух карасей которых поймали вчера карасики совсем маленькие грамм по 400 но ну, будем надеяться что сам соблазнится на них идет опоздун и сейчас поедем мы готовы первой самой рыбалки лодку упакован солнце яркое светит нам добрый приветит ну что до туда ну да. Как я читал, пробивается один крючок, вот под этот плавничок вставляется второй. Ребята, сразу говорю, не знаю, правильно это или нет, так что блин, не критикуйте меня, пожалуйста. он, поплыл. Свежие водички-то дали хапнуть у нас такой же и второй, но он что-то как-то подохлее, подохлее, да, Тут пободрее ну, был. Ну, ладно, чувак, сейчас мы тебя увеличим, не боись. Тебя за... Тихо, тихо, тихо, я знаю, что больно. Тебя за правый бачок. Зато здесь свежая водичка. Поплыл. Куда он здесь? Блин, парни, вы не представляете, как холодно а че я все парни и парни, может это девушки, девушки девушки холодно хоть и август месяц, но как-то сегодня не так 17 градусов, вода всего да, в такой купаться не захочется 7,5 метров под нами берем прогрессированный клок герой Лёг, помнишь, да, когда сон начинает клевать, ты ему отдаешь, чтобы аж воду вообще ушла, а, и прям палку отдаешь, а только потом подсекаешь, потому что он сначала аккуратно губами берет и ее старается увести, и только потом делает вот так, и в этот момент ты его пукаешь Очень. Вот ну, ребят, если вам нравится, как квокает мой квок, смотрите мои видео, где я этот квок переделал. И вы поймете, что нужно делать. Мы квокали-квокали и ни хрена не на наквокали. Сегодня еще, видимо, погода меняется. Поэтому на их холоте вот такой вот штиль. Ничего, ни одного подъема не. Мы, конечно, доквокаем до нашего лагеря и даже еще поедем в залив собирать ракушку и ловить щуку, но не за этим мы сегодня спускались на лозу, скажу честно. Тут, друзья, был. Ну и что-то наша карасяндра ему не понравилась, подошел, понюхал и ушел, видимо не свежий карась вчерашний. Ну, ребята, итог сегодняшнего квока, два подъема, ни одной поклевки. Вот, и напуганные караси. Зашли в залив, а тут жесть. Здесь всегда была вода. И воды было ну, метр точно. А в этом году еле-еле идет. Мы пришли сегодня в залив для того, чтобы половить щуки и набрать ракушек. Ходили-ходили-ходили, нашли. Вот набрали ведерко. Теперь у нас есть на что ловить сама, слава богу Щуки мы не поймали, вот наша наживка сдохла Поэтому сегодня мы ее зажарим Если она сама не пригодилась, и И это правильно Вчера, Лещ буянец. вчера к нам приезжали ребята Наши старые новые друзья И сказали, вы что охренели На воду надо становиться Когда только солнышко отрывается от горизонта вот Леха поэтому совершил сегодня такую подвиг Он послушался на 100% И проснулся в 4 утра По местному времени Проснулся, а тут еще глаз кали Я оказался немножко хитрее Я проснулся в 4 по московскому времени Ну вот как вы видите Это Вот такой я... вот прекрасный рассвет у меня там занимается Поэтому пока мы пожрем колбасы С, с бутербродом Выпьем чая Потому что холодно реально Градусов 12 наверное всего Раньше мы на воду не встанем Наши гости нам привезли подарок Вот, ребята Ну, леща это я поймал А все, что там ниже Ой, ой, ой, ну хватит буянить А вот все, что там ниже Это они привезли, это карасики а, Так что у нас теперь Есть Зажарка Наш замечательный рассвет набирает силу Внизу уже, кстати, играет рыбка это хороший знак. Вон там уже первые рыбачки, видите, рыбу ловят. А мы только идем готовить наживку. Сегодня пойдем опять на квок и ловить будем на ракушку. Для того, чтобы на воде не заниматься этой хренью, надо эту ракушку начистить сразу же для хранения наших ракушек Вот такой зинган сделали Вот, друзья, видите, сколько их тут Вчера насобирали целое ведро Да, все петля в петлю Очень хороший, очень хороший способ Для никаких тебе лишних этих Концентраторов на леске В очищателях ага. Чтобы как можно больше было При вот комуде ага. Это самое ценное для Не, нормально Ползают все, кайфуют Мне кажется сегодня уже потеплее, чем вчера Да, вот даже молодец Поздравляю! пират. Я счастлив. Ребят, мы решили еще раз пройтись по нашей ямке, потому что вот тот сон, который показал нам спину и которого, ну, к сожалению, я не успел заснять, но двадцатка в нем была по любому. Но можем даже сказать, что была сороковка, вы один хрен не проверите Мы с Лехой решили попробовать все-таки этого сама Еще раз вызвать на бой Примет он этот бой или нет, хрен его знает Но мы попробуем Вот, друзья, вот такая вот матня у нас Которую мы приготовили для наших любимых СОМИКОВ Будем надеяться, что она им понравится. Тут всякие троллингисты мимо плавают, трахтят. Видимо, популярное место для троллинга. Ну а мы клокаем. Вот, ребята, мы так близко к берегу идем. А под нами 18 метров. Представляете? А еще если вы обратили внимание, то температура воды 19 градусов. О, 19 метров 19 градусов. 19 градусов для этого времени года это очень мало. Обычно здесь 24. Аномальное лето. Леха что-то занялся какими-то снастями мелкими. Видимо, одного сама ему точно мало. Решил всю рыбу переловить в Волге. Да, да, так да, так да, так да. Так. сидит, сидит. Угу. Поднимай, поднимай. Ну, вот совсем Держи. Его точно Да, это дитя Да, парни, видите, как нам сегодня везет. Ну, а чтобы, а чтобы вы не думали, что мы какие-то браконьеры. Этого сомика мы торжественно отпустим. Алексей, расскажите о своих эмоциях лучше. Я счастлив, что я могу отпустить рыбу. Она же такая красивая. Вот. Ну, плыви, сомик, дорогой. Оп! Карма плюс 10. Все было очень просто, в общем. Поправил наживку, опустил. И этот малыш сразу на нее повелся. Вот они, дети. Говорят, взрослые, будьте аккуратны на дороге. Да. А они все а в рот он. тянут. Угощение, да. Все равно для него же это травма такая. Он будет всем сейчас рассказывать, как это было ужасно. Да. То есть мораль в самовьем семействе мы подняли. Да. Ну что, ребята, возвращаемся домой. С первой удачной рыбалки. Алеха сегодня герой дня. Два сама. Одного мы отпустили, чтобы он позвал свою дедушку или бабушку, или кого-то там еще. Вот. Но одного мы сегодня сожрели. Извини, Сом, ну блин, ему, ему не повезло. Завтракать будем жареной рыбой. Так что можно ее начинать чистить. Достаем весы. Лег специально побольше мусора прицепил чтобы был потяжелее 60 сантиметров есть да, ну, целовать ты? будешь? да зачем его целовать если бы он был большой я бы извини, Сом его... но бы твоя участь можно... очень простая а, уха Щелк. и зажарка ну что, уважаемые друзья вот так вот мы дружно все и живем смотрите кто-то посуду моет кто-то чистит сама кто-то карасей идиллия первый день установилась погода и мы сразу с рыбой прекрасно Друзья, пока рыбу чистим, параллельно рыбий пилинг идет. Видите, что там внизу происходит вокруг моих ног? Вон они, они все тут плавают. Слушай, какой Ты на нас вышел, посмотреть Это надо видеть было, вообще. И знаешь, такой вальяжный главное. Потихонечку показал себя со всех сторон. Но не попался он. Ну что, супчика для начала? Так, ребятки, я вчера предусмотрительно оставил харчо, который сегодня превратится в наш вкусный завтрак. А потом будет жареная рыбка. Леха у нас сегодня старший пепечи. Да, я люблю. Разворили а, печуру. <свят> Все, сейчас мы сразу туда переставим котелок наш сухой, а здесь будем жарить рыбку. Ну, а я, как всегда, вновь по кухне да делаю карасиков кто-то вот плохо почистил рыбу объявляю выговор не знаю кто может и я у нас у нас все в этом году хорошо так вот ос очень много да, специально для тех кто не знает что я делаю друзья вот когда вот так вот рыбку насекаешь, то все вот эти мелкие косточки, которые есть в любой рыбе семейства карповых, будь то карп, карась, лещ, кто бы то ни был. И вот эти мелкие косточки, они в тот момент, когда жарятся, они просто куда-то все деваются. Караси у нас есть сегодня благодаря Андрюхе, это наш друг, который живет здесь соленом осомика а и под и подлещика мы поймали сами так. кстати вчера когда андрюх привез нам рыбу вечером уже я бы сказал ночью я вспоминал про его покойного деда который тоже все время нас угощал рыбой и каждый раз он привезет нам пол мешка рыбы потому что говорит, ребят вы приехали даже еще рыбки не отведали и это для нас был как хороший знак сразу после этого у нас начинался клев и этой рыба становилась столько что мама дорогая и кстати сегодня произошло то же самое мы и сама поймали и подлещик поймали пусть небольшого но учитывая то, что в общем -то, даже никто и не ловил, а так закинули снасти, забыли про нее. Тоже результат. Готовность сковородки я проверяю простым способом. Называется напшик. Ну а дальше. Приготовление рыбы на природе. Это искусство. Можно, конечно, соль смешать с мукой, но я и так справлюсь. У нас рыба ой рыба немножко насечена поэтому соль сейчас пытается очень хорошо первую рыбку будем прям целиком жарить как говорится по-мужски 4 рыбки на одну сковородку самое то что надо рыбки 4 и нас четверо. а таких сковородок у нас будет ребята ну три будет такие сковородки то есть каждому по три рыбки отлично не считая самятины потому что самятинка это вообще Муа! деликатес кто бы там что в интернете не говорил и не жаловался в моем ролике Разделка сама, что сом это мясо для бедных, оно воняет. Ребята, ничего вы не понимаете, кто так говорит. Сом это вообще прелесть просто. Свежий, воски только что пойманный сом, который стоит на течении. Живет в чистейшей просто воде. Это деликатес, я хочу вам сказать. Многие люди за свою жизнь даже этого ни разу и не пробовали. Ну, а вот так я думаю, что пополам последний кусочек Всё. так пока тут наша рыбка готовится вот у нас уже начала ушиться закипать Я смотрю, прям руками в масло видишь кипящее. Как у тебя это получается органично, Туда его чистый. Нам теперь большого огня не надо, потому что все уже начало потихонечку булькать. Теперь главное поддерживать кипение прям еле-еле в таком режиме. Сейчас мы пенку соберем и у нас тогда будет бульон красивый. Я думаю, одну упирство достаточно такой легко уйти. и побой. Давай еще одну Чтобы запошел был такой Так, еще морковочек кладем. Такими вот штуками. Так, и теперь нам надо найти веревку. Или нитку какую-то, которую мы свяжем зелень. Так, друзья, и вот еще секретный ингредиент. Как вы думаете, что это? Петрушка и укроп. Хвостики, которые обычно все выкидывают, мы их связали ниточкой и отправляем в нашу шицу, для того, чтобы был петрушечно-укропный аромат. Ну все, теперь осталось сейчас покайфовать, она будет так потихонечку булькать, потом мы ее разберем, кинем туда парочку стейков, и будет суп готов. И картошнику. уже лежать свои виды поэтому антипригарного покрытия все сгорело еще 10 рыбалок назад вообще капец ух ты ничего себе обалдеть да один вот там а ну а что там работает Целый день какой-то шум, как будто бы ракеты взлетают. Тут рядом полигон Капустин-Яр. Вот мы думаем, может что-то испытывают. Или самолет. Ну, Ну, короче. Рыбка готова. Здесь сомик. Здесь ушица. Доходит до конца. Так что сейчас пойдем обедать. У нас сегодня, хоть и не четверг, но рыбный день. И, мало быть, и каждый раз тоже новенькая. чуть тоже новенькая. Новенькая. новенькая. Я смогу Он тоже новенькая. Каждый раз, каждый так раз. новенькая. Каждый раз, каждый раз, когда я думаю новенькая. о тебе. Так, да, друзья, ну у нас получился рыбный суп, хотя рыбный сыпло, вот, а он получился рыбным супом по одной простой причине. Мы забыли туда налить водки. А Но тем не менее итальянские повара, нет, испанские повара в данном случае рекомендуют к такому рыбному супу бутылочку красного, которую я сейчас открою. пузырьков сегодня нет поэтому друзья сухой у вас ну, с первой ухой да. а тебя с первым самого да. ура ура ура ура ура ура ура ура ура ура ура И закончится ура ура ура ура не перестану. Да, это